у нас есть карта ворот. Вот она улучшает нам на 130. Возможно, не смог. Давай. Топу на поле. Ганбой, на поле. Блин, мы промазнули. Смотри, сейчас мы проиграем. Да, блин, 300 g Покупот 550. Блин, это маловато. Драку, у него 300GC Как-то бесконечно Уровень 950, уровень 950 По Макс, да? А, у него Ладно, вот тебе 10 -10. отлично, невероятно 1870. это Буа, снова Куган появился Тератрикс, Вентус И, Болтон, Блоу Ух ты! Кракелус, хаос, 400 же силы. Это, конечно, невероятно. Но мы таких не возьмем, но спайрусы. Так, да, значит, мы можем, конечно, взять м... баку всем бакуганам, и мы станем намного сильнее. давайте -ка. с кем нам сражаться? Чайным, давай с тобой еще. Пол игры открыть. Ха, смотри ну ты, я уже подготовилась и точно тебя вырублю. Посмотрим, карта ворота поля. Давай-ка, Макс оттого побеждай. Конечно, конечно, не уроните больше. Ух ты, а он мощный, он быстрый. Но он прям А лучше урон. Стоп да ладно, это маловато, 950, хорошо, Драго, я раздалду Гатриона. Бакуган в бой, Бакуган на поле, отличный снайпер, шкил удар, Драго, спасибо большое тебе. Ну что ж, калорту ворот открыть, Лимина драгонует, а, ну это маловато, я знаю, что есть еще сила, мощнее, на 600, это у нас было мощно. Финдос, Бакуган в бой, вот, давай, Бакуган на поле, два, вот, два, вот, вот, вот, есть, третий бой начинается, командная битва, Баку 5. нажимаем, нажимаем, нажимаем. Так, так, так, так, так, давай, давай, давай, давай, давай еще, еще, еще, еще. ещ, ещ ещ. Да, я знаю. Ну я думаю, так такие уже прикончим. Давайте посмотрим. Сейчас я у нас опять отлично, мы тут делаем. Ну, ну что ж, получается, чайно. Ну что ж, побега. Вс, да, как-то уже. победа. уже на выходе. Давайте будем посмотрим интерфейс. А там мы тут. Конечно, получаем. Так, вычку ковыте. Переиграйте, подождите, в смысле переиграть. Так что все, о, тесты. У нас есть найти тесты. Давайте посмотрим. Ага, тенкузы. Мы уже прошли. Ну, мы те добавили туда вот тест, или же нет? Так, у нас теперь есть баку Гел. Так, у нас есть Баку блок. Интерфейсы. у нас есть бакука. Нушки, смотрите. Что за Бакуган? СМСО от силы уровня. Ух ты, они еще раскрываются. Так, другие фракции. Ну, я... Это, наверное, новенький. То есть, наверное, галатом. Как думаете, тут есть Ух ты. Уровень СИО 300G. Другие фракции. То есть, ты тоже дорогой фракции? Покажи мне, да, ясненько. Пояснение. И достижение. 12 ран. Получим, получим. Ну что ж. Всем, всем удачи и пока. Также подписывайтесь на мой канал. Work. Oh, I'm going to get it. риск вот значит смотрите -ка. шлак рандомный если вы полюбили оригинальные игры по бакугану за тактику забудьте в этой игре забудьте про тактику там все на рандоме ставить вас выиграть в этой игре это рандомные баку сота да это правда конечно и мы с вами уже четвертую серию запишем сегодня с вами бои скучные если в классике была огромное арена, где можно собрать бонусы и G силы, а тут таких их не, да, то тут нет их. Так, у нас что запускается игра. Я прям спущу. Может быть, одну серию. Кстати, у нас камера. Нажимаем отмена. Ну, да, мы знаем, все, ну проверено. Отлично. Давай, давай, давай, вернемся. 2021-21 апреля. Но обновление. 2020 году вступается такое вот, различные исправления корит. Монета Кариптакса. Э, ладно, пойдем, значит, бой. Ну, блин, ну почему? мы пока черный экран. Я так бы не хотел его. Во, -во это компания. Зампроста. Вот тут как-то, я не умею управлять. Эй, а где картинка? Эй, ждите. Я Сейчас, птица, дайте нормально обзор делать. Я заработаю, да. Ну, в общем-то... Там есть. Там нет карты способностей. Просто кидаешь. Они превращаются. Как правило, кинешь на год. Еще нужно правильно попасть. В принципе, можно всех победить. Да, на это не спешно. Хорошо. Хм, вот, вот. Это там сам позорный день тоже. Не первый раз такой еще был. Угу, угу. да. Ну, да. Муралы, Даймонд, Даркус, а Даркус остался Хаус, потому что они, на самые крутые. Вентус, Аквас, Пайролус, Даймонд, один Даймонд, Пайролус, второй, в смысле. Так, Вентус, третий. Вентус, третий. Айбролуи, четвертый. Аквас, пятый. Даркус, шестой. И Хаус. неужели седьмой? Три что-то 3 Бакугана. Ну, напиши комментарии, сколько их уже? 4, 5, 6, 7, по-любому уже 7. Все готово. Ну, вот, готово. Ой, наконец-то 100 любителей заходил. Давай сразу играть, я вам докажу, что самый сильный. Бакуган, Браво, Бакуган, Раво, Баку, Баку, Браво. Баку, Браво, это Бакуган. Какая normallyángаяlà�? Ну так сильная. Нет, ну ладно. Да я с тобой вожаю. Я на хватилках я смехал это в кровати. То есть sava... Я не слигал. Мне egр. Да! Хорошо... Чтобы всем нравить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 вот и снизу стоит. Стоит. Один компонент. И 300G От... От... отчет от, да, сначала О, бонус Или 375? Он тоже? А, он сильно, кстати В конце подался, но он для вас взрослый выше То есть уже с 5-никсинга Вон, молодцы разработчики Да А те, кто не умеет играть, ходят ролики, чтобы узнать, как убеждать Травкость Гайд Я гайд Как побеждать Так, ну давайте Действительно, ну, нормально 3600 взрослый, это просто мощно Так Блин, я <свы> случайно. Хаулор, Хаулор бой. Хаулор на поле. Не столкнулись с ним. Сто с же силы. больше ли нет. Ничего. Не больше силы. Драгоноид и Трокс. Да, в бой. Драгоноид, на поле. Трокс, на поле. Показатель же силы одинаково, больше ли нет. Нормально, нормально соперник. Везет или не везет? Ничего, Нормально. Второй бой, третий бой, 100%. Трокс, входит Маккардавра, Макставра. Акулган бой, Трокс, на поле, Макставра на поле. Да, давай. А, два пулга не попал. Так, чем больше я так сделаю, тем большой роль и закончится выкатку, да? Ну, отлично, в принципе. 245. Блин, ау. 245, блин, 4G осталось. Дляход, я дляход, тебе домбьют. Да, лайк ставьте, подписывайтесь, дискорд, можно найти в поисках, но я думаю, о канале найдется. Так, у вас же способности не нужны были. Все, я убрал. Если будет такая карта, у меня у нас тоже силы. Барклэс, а, как у нас Бакуган. О, плюс 10. Органолин, ну, как так. А что ж, дорогие друзья, всем видео рассмотр, с вами Макс Риск. И второй уровень, всем удачи и пока. Всем привет, я че-нибудь Бакуган, у нас тут будет бой. Смотрите, значит, это у нас, наверное, будет злая команда, у нас будет добрая. Или, или им вообще будет лайк, потому что, ну, видно, что. Сильный человек, так что давайте-ка, добро зло. Он. Так, сражаться будет. Кстати, это, наверное, магнитом. Так что он очень сильный. Я что-то как-то без щита не взял. Он щит запасной такой, так скажем. Давайте-ка так. Это прям приготовил, чтобы вы верили, что я тут, тут вообще не читерю. Вот, значит, карта, карта, карта. И. Вот они. Давайте поставлю и размешаю это все. И выберем три карты в рот и три карты способности. Вот, значит, какие карты не попадали. Слушайте, это прям новые две карты, которые мы с вами не, не делали. Ну, кстати, тут еще и новая карта. Так, что видите в ролике. Будет очень интересно. Так, новую карта я там покажу. Уж мы вообще не будем не показывать, да? Чтобы не спойлерить. Ну да. Так, начинаем с карты способностей. 3 на 3, значит, карты способностей. Так, сначала нам нужно, как же, вот так, так скажем, рассмешать, потом все остальное. Вот столько у нас карты ворота, можно быстрее тут новые Бакуганы, Не, точнее, карты Псона Ну ну, почти все вот это вот новенькое. Это позволяет им э, гона второй запустить. Именно можно э, еще баку кинуть накинуть. Вторая попыточка. Или же 300G. любом убирает все это 300G, чем просто второй баку запустить. Ну, бывают такие ситуации, кто знает. Значит, что? Сразимся? Давай. Так, значит, поле игры открыть. Поле игры открыть.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 Был. Эй, ну тут разговаривай. Нападает очень сильно на вражеские. Это его, это его, блин, подъем, подъем, подъем, будешь подъем, подъем, подъем, подъем, подъем, подъем, подъем, подъем, подъем, подъем, подъем, подъем, подъем, подъем, у него 820. А Скарль 710. Баку Ганн Бой. хрозный Монополия. Баку Похот. Блин, не намагничено еще, кстати. М -м -м. Хря. 710 820 820. Вот черт, Карту постоянно себя активирует. Метеорит. Что, блин? Это самая сильная карта в этой игре. Стихия земли, тем более. Это получается ему 400, то что он использовал карту. А если он стихи земли еще, то еще ему 400. Потому что вот у черным, А, он черный. Подождите, дар даркуса у нас нет, поэтому... Хай будет Даркусом. Да, да, вот все видно. Ха-ха-ха. -а -а Что-то получается. Плюс 800G, ты что, прикадываешь? При... При... Ты что, ровнешь? У тебя 820, плюс 800, у 1620G силы. Офигел, блин. Карты способности просто фантастические. Вот просто представьте такое вот. 8 снимаем. 1620G силы. 710G силы. Вот. Вот.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 120, а у него 1020. 100 G сил у него больше. Вот, черт, карту тут открыть. Это его карта У него 2, у Давай, Венту, сколько у тебя? Ха, понял, минус 100. Ага, лим. 1050! Ха, отлично, еще 250. Сколько у тебя G сил? У меня 1120. Плюс 500 G сил, прибавь себе. Вот это сила. Плюс 100 G, плюс 500 G силы. 1520 G силы. И еще могу молот заключить. Перевод. А можно молот? Или нужно карту способности активировать? По-другому нужно карту способности, чтобы ее активировать. Но это тоже сильная ситуация. Как-то так вот. Ну, 1520 G-силы. А, я летаю. У меня сколько G-силы? У меня 1120 G-силы. Минус 100. 1020. У меня такой уровень, как у тебя. Я не знаю, это происходит. Я не знаю. У него 1100. 1020 G-силы. А у него 1520 G-силы. Блин, на трех, конечно, сильный, Ну сдавайся. Тем более, у тебя одна карта, собственно, тебя ничего не спасет. Тем более. Я помню, я вам с 50 силы. Не буду вспорить, проиграли. Они, да, счет один 1 Тихо, тихо, тихо, тихо. Тих, тих. Зато две карты, собственно, все забранные, типа забранные. И получается, если вы не знаете, кто там вдруг, кто -то перепутал, то это его карта. А это все три его, его карты. Благодаря этому. Ха, я победил. Вот, чувак, пакуган бой, Сокол, на поле. пакуган бой, паук, на поле. А сразу откидывает плюс два G-силы. Покажи. Блин, а у вас нет же сил. Давай 520, мне как-то чувство такое. 520, а у тебя, ну, минус там 20, тебе 500 равно. А у него, блин, ничего не написано. У будет тоже 520, тем более, он тебе примет. Примет, поэтому 530. Равно 300 же силы. Вот, блин, карту ворот открыть. Ой, карте ворот не спасет по-любому. О-хо-хо-хо, вот эта сила. 50 g а фаербол минус 50. Ха, везуха ему. Мне сколько там G-силы? 500. Плюс 50, 550. Я 20 G-силы тебе типа, троняю. Ну и чё, ну и чё. У э, сколько G-силы? У него 530 минус 150. 400, 50, 400...